Всем привет, с вами Макс Репьев и вы на канале Репей курортная недвижимость и сейчас на фоне готовящегося корпоратива сзади я бы хотел рассказать вам как прошел наш год и чего мы вообще добились и год действительно был сложный, в нем были резкий рост, падение, стагнация, наша компания начинала этот год в составе всего 4 человек, но сейчас у нас уже 17 и все крутые профессионалы своего дела. Мы плотно начали заниматься другими регионами, странами, где-то у нас сразу начало получаться, где-то мы еще исправляем ошибки, адаптируемся по среду, но все идет так, как должно идти и самое главное, что мы растем и это очень круто. В этом году наши клиенты совершили 109 сделок в общей сумме на 1,3 миллиарда рублей. Сюда входит Крым, Сочи, Краснодар, Анапа. Ну и так, как я сказал, год был непростым, особенно под конец и в целом продажи упали, но даже в последние месяцы нам удалось хорошо показать результат. Результаты. Наши клиенты совершили 25 сделок на общую сумму 322 миллиона рублей. И это все благодаря нашим специалистам. И для первого места у нас есть подарок. И давайте я познакомлю вас с тройкой наших сильнейших специалистов здесь на корпоративе. Погнали. По результатам четвертого квартала, третье место у нас занимает по количеству совершенных сделок и вообще всего и вся новенький человек в нашей компании Андрюха, это ты. Я, короче, не буду тебе в голову здесь целиться, но вот так. Чтобы все видели, вот он, этот человек в умных очках. Ну, сейчас без очков. Красавчик. Второе место у нас, господа, занято. Роман. Ура! Самый мощный. И первое место, господа. Человек с бородой он стой. <мех> <Это и. клывается> <плывается> Я Все ради тебя. А первое место на что получаем? За первое место у нас лежит вот там <плывается> вот подарочек. С <Скралась> <плывается> такой вот елочка. Открывай. Иди, открывай. IMG! SMX. IMG АМГ это тот самый, который... Как там в комментариях-то пишут? Тот Господи. самый, который мобилу отожмёт. Да, мобилу отжал! Это еще дополнительный подарок. Вы все огромные красавчики, и давайте двигаться в том же направлении, но еще быстрее и качественнее. У нас для всех абсолютно есть подарки. Так, анпакинг пошел. <служдаем> я, я, я, я примерно знаю, но я не видел. Боже, я теперь смогу кофе пить. <служдаем> Приберем. <служдаем> <класс">. Ну распаковывай <служдаем> до конца. А, спасибо. А чем мальчиковая? А еще вот такая штука. У нас есть планет. А если бы не ты, то у нас ну, вообще всех не было здесь. Ты большой молодец, ты весь год старался для нас всех... И я думаю, каждый хочет сказать себе пару слов Да, я продолжу Хорошо. На самом деле мы недавно все сидели тут и обсуждали, что у многих тут был этап перегорания какого-то И ну, почти Хорошо. каждый думал уходить с недвижки, в какой-то момент появлялся ты И я взяла да, вот этот коллектив, который реально не хочется уходить Вот мне, как человеку, которому скоро придется немножко хотя бы покидать, вот реально не хочется Спасибо. А недели, Макс, а да. <смех> <смех> спасибо тебе большое за это, правда, что ты собираешь вокруг себя таких классных людей, с которыми реально приятно <смех> просто прийти потусоваться даже в офисе и пообщаться. <смех> <Пожалуйста. Да. смех> так что спасибо большое. Я тебе не раз говорил, что ты собрал по подобию себя <смех> такой коллектив, да, и на самом деле, ну каждый по-своему прекрасен из людей, вот и. Также на Слабоне, на Чили просто работает и живет в одной команде. Это просто очень круто. Это прям вот вот наш канал. Комп... Ну, успел, успел, успел. Спасибо огромное, прям очень тебе? огромное, прям спасибо. очень круто. тебе? тебе? 8? пожалуйста. Раз, Открывай. Раз, разрывай. Пыльку, что сертификат, в, поэтому... в Куда тебе? Сейчас мы узнаем мой любимый напиток. И здесь, господа, опероль. А -а -а -а. И самое главное, конфеты для клиентов, да, Элень, которые... да. <соценно> Подожди, это, это набор <соценно> <не понимаешь>. А <соценно> это, чтобы можно было из бокала пить опероль? А мой пароль ⁇ апероль. <соценно> <соценно> <сех> вы поняли, да? И здесь номер телефона и пароль. А -а -а -а -а -а -а -а. Спасибо, Спасибо вам хорошо. большое. Господа, действительно, без вас, клиентов, этого ничего бы не было. Спасибо, что вы нам доверяете. И мы хотим двигаться с вами в дальнейшем нашем будущем. Надеюсь, что мы не как-то испортим ваше доверие. Вы тоже красавчики.